Да, триконасно расставляем ноги немножечко подальше. О, что это за асана? Как мне ее делать? -то? Ну это же кошмар и ужас, друзья. Как это можно делать, если человек только начинающий? И ну и как бы небезопасно. Я спрошу тело свое, как оно хочет сесть в данной асане. И только так можно заниматься йогой. Друзья, рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. В сегодняшнем уроке, в сегодняшнем видео я бы хотел бы с вами поделиться с одним маленьким, но очень интересным секретом, а именно, как встроить в свою практику наиболее энергетически емкие элементы. И для этого Конечно же, мы сегодня проделаем с вами маленький, совсем небольшой комплекс, буквально минут на 10. Это, скажем так, такой маленький элемент, который вы можете встраивать в абсолютно любую свою практику. Допустим, вы делаете солнечный круг, допустим, вы делаете какие-то асаны, или вы какие-то медитативные техники делаете. Вы можете использовать этот трюк, встроить его в свою практику и повысить тем самым свой энергетический тонус организма. Итак, друзья, давайте перейдем к практике. Делается это... в все очень просто. Нужно не просто чувствовать, не просто пускать внимание в свои суставы или мышцы, а делать определенные движения, круговые движения или поступательные движения. Главное, чтобы вы осознавали, что хочет от вас ваше собственное тело. То есть не просто пускаем внимание в какую-то часть тела и ждем, пока она растянется, или наоборот успокоится какое-то неприятное ощущение, а мы пытаемся почувствовать, что же нам говорит наше собственное тело. Тяжело понять, но зато легко это сделать. И давайте, друзья, со мной вместе попытаемся. Например, солнечный круг. Становимся вместе, и здесь уже мы начинаем с вами чувствовать, что же хочет наше тело. Кстати, насчет солнечного круга у нас есть отличное видео на канале, где очень подробно разбирается каждая асана из солнечного круга. Я не буду сегодня на этом останавливаться. Посмотрите то видео, там очень подробно все рассказано. Так вот, в солнечном круге проверяем, все ли у нас в порядке с нашей спиной, проверяем, все ли в порядке у нас шеи, наклоняемся вперед, наклоняемся назад, и затем следующим элементом у нас идет наклон вперед. Мы поднимаем руки наверх, немножко отклоняемся назад и наклоняемся вперед. И здесь мы тоже ощущаем, где у нас больше проблемы, либо у нас тяжело, Позвоночники позвоночнике нам тяжело в нижней части спины растягивать мышцы, либо нам тяжело выпрямить полностью ноги. То есть я, например, могу полностью опуститься, но тяжело выпрямить ноги. И поэтому в зависимости от этого мы пытаемся размять наши мышцы в одну сторону, в другую сторону. Да, вот мы размяли, нашли более самое подходящее положение и отвели одну ногу назад. В спринтере делаем то же самое, прокручиваем наш таз в одну, в другую сторону и ощущаем, как реагирует наше тело. Это очень важно, чтобы вы ощущали, как реагирует ваше собственное тело. Как реагирует мое тело, я ощущаю. Как реагирует ваше тело, я не могу, к сожалению, ощутить и вам записать ролик, как вам нужно делать. Но я могу дать вам осознание того, что вы можете чувствовать. Убираем эту ногу, делаем упор лежа. Здесь то же самое. Таз поворачиваем вперед, прокручиваем таз в одну, в другую сторону. Да, ощущаем, как чувствует наше тело. И выбираем ту позицию, где нам более или менее комфортно, но в то же время, конечно же, не сильно расслабляясь. Коленки, грудная клетка, лоб. Со вдохом мы ставим кобру. Помимо всех тех указаний, что я говорю вам в ролике солнечного круга, что нужно таз подавать вперед и так далее и так далее, мы пытаемся еще прокрутить немножко таз, пытаемся прокрутить плечами, ощутить свою спину, пытаемся почувствовать что спина говорит нам, что мышцы и сухожилия говорят нам. Поднимаемся наверх и делаем собаку мордой вниз. Мы делаем не просто машинально, как нас учат в некоторых студиях йоги. Согнули ногу, потрясли, согнули другую ногу, потрясли. А мы пытаемся почувствовать, где то мышца, которая мы хотим, чтобы растянулась. Как она нам отвечает и что нужно делать, как нужно Пройти в этом упражнении, чтобы ощутить более тонко и более осознанно. Да, прокручиваем, конечно же, тазом в одну в другую сторону. Наклоняем голову, со вдохом другую ногу, правую ставим вперед. То же самое прокручиваем тазом в одну в другую сторону. Снова поднимаемся вперед, смотрим, можем ли выпрямить ноги. Не просто выпрямляем ноги, смотрим вперед, а пытаемся тело подстроить под практику йоги. И поднимаемся наверх. Опускаем руки. В каждом движении, которое вы делаете, в каждой асане, в каждом переходе, чувствуйте свое тело и осознавайте, как оно себя ведет в этой асане. Немножечко рамки сдвигайте, не просто... Станьте прямо, отодвиньте ногу, а именно осознавайте, как у вас двигается нога, где, куда, в какие стороны у вас есть как бы люфт, куда можно еще встроить немножечко энергии. Поднимайте ногу, отодвигайте ее, но постоянно ощущайте, как вы себя чувствуете и как отвечает ваше собственное тело. Это же и есть суть йоги, когда вы осознаете как ваше тело влияет на ваш ум и как ваш ум осознает предназначение души, которое идет, конечно же, из вашего причинного тела. Или, например, друзья, давайте возьмем обыкновенную асану. Допустим, пашчематонасану наклон вперед. Классический вариант. Полностью выпрямили спину, потянули макушечку наверх, подняли руки наверх и опустились прямой спиной вниз. Это правильное выполнение, но это правильное выполнение для тех, кто уже занимается йогой, тех людей, у которых ничего не болит и ничего не стреляет нигде в спине. А если вы начинающий или уже продолжающий, но у вас все еще какие-то есть немножко такие фазы, что как бы ну жалко спину просто брать, наклонять ее, никаких, чтобы какие-то проблемы возникли. Поэтому, друзья... Как я советую вам выполнять, мы используем тот же трюк, что я только что вам рассказал. Мы наклоняемся чуть вперед, округляем спину и пытаемся почувствовать. Мы двигаем плечами в одну, в другую сторону. Мы прогибаемся вперед и снова оклоняемся назад. Да, мы чувствуем, как ведет наша спина. Мы прокручиваем наши ноги и ступни. Наклоняемся немножко вперед, опираемся полностью, расслабляем полностью спину. Мы же осознаем, что у нас вот эти мышцы сейчас будут тянуться, а для этого они должны быть абсолютно не напряженные. То есть это классическое выполнение, у нас очень сильно напрягается спина, и ну и как бы небезопасно. То есть мы с одной стороны полностью расслабляемся, Аккуратненько наклоняемся вниз и потом медленно, очень медленно мы отстраиваем с вами правильную геометрию. То есть мы ставим ступни с вами вместе, осознаем как у нас спина реагирует на это движение. Затем, когда ступни вместе, мы пытаемся спину выпрямить, осознаем, как у нас спина с вами выпрямляется, и аккуратненько наклоняемся затем вперед. Ну, не просто наклоняемся, а тянемся как бы вперед, да, я во многих роликах это часто очень говорю. И в принципе, мы с вами понимаем, что тело у нас же не железное, у нас же не квадратное с вами тело, что нужно геометрически правильные формы делать. Я очень люблю, например, йогу Янгара, но вот эти геометрические формы, которые преподают некоторые инструктора, ну это же кошмар и ужас, друзья. Как это можно делать, если человек только начинающий? Нужно же начать с того, что мы ощущаем свое тело. Нужно начать с того, как мы аккуратненько осознаем и чувствуем, как наше тело реагирует на те движения, которые мы пытаемся с помощью этого тела произвести. Поднимаемся аккуратно наверх с той же самой военгарой йоги или в классических йогах. Отсюда мы поднимаемся с прямой спиной, мы напрягаем жутко спину. Друзья, зачем это делать? Аккуратно расслабились и медленно на руках, вот мы оперлись руками, с полностью расслабленной спиной. Поднимаемся снова наверх. И у нас спина абсолютно расслаблена, никаких болевых ощущений нету. Мы чувствуем себя абсолютно нормальным, здоровым человеком. То есть мы не просто наклонились вперед, а попытались строить какие-то движения и при этом почувствовав, что хочет одно собственное тело. И только так можно заниматься йогой. Только так. То есть, когда мы, например, с вами наблюдаем за спортсменами, которые делают какие-то рекорды и спрашиваем, как они тренировались, то все отвечают, например, в беге. Я бегал, чувствовал свое тело, чувствует свой ритм. Мы все с вами, друзья, знаем, что любители... В беге, например, они используют различные гаджеты. Спортсмены профессиональные не используют никаких гаджетов. Они не используют мерилку пульса, они не используют темп, они используют только свои чувства. И на грани своих усилий они как раз и бегут. То есть чуть перевысил грань, все, сошел с дистанции. Чуть-чуть меньше, не установил рекорд. То есть все спортсмены-профессионалы в любом виде спорта, они чувствуют очень хорошо и тонко чувствуют свое собственное тело. Так почему, друзья, мы не можем использовать эти наработки уже сейчас? Нам не нужно становиться с вами суперпрофессионалами, мы можем использовать их прямо сейчас. Например, мы делаем с вами гаракшасану или падаканасану, то есть бабочку. Да, то есть носка как учат? Сели правильненько и махаете коленками в одну в другую сторону. Ну это как бы правильно, но зачем это так делать, если у меня, например, болит спина, или, например, у меня проблемы с коленями, или мне болит тазобедные суставы. Может быть я сяду так, как мне удобно, так как тело хочет, я спрошу тело свое, как оно хочет сесть в данной асане, и оно мне скажет, ага, вот так вот, скрючено, вперед, Хорошо, и это отправная точка этой асаны, то есть от этого мне уже и надо плясать. И здесь мне нужно выстраивать геометрию, то есть здесь я чувствую, ага, колени, то есть нужно аккуратненько им махать, можно даже полностью расслабить и руками задействовать. Я чувствую, ага, тазобедные суставы, я отклоняюсь немножко назад, поднимаю таз, прокручиваю ее в одну сторону, прокручиваю в другую сторону, вперед-назад. Аккуратненько опускаюсь, спина болит, я делаю спину колесом, наклоняюсь немножечко вперед и пытаюсь прокрутиться в одну в другую сторону. Заметьте, я не делаю каких-то резких там проворотов или каких-то супергимнастических элементов, аккуратненько как бы чувствую грань, которая мне поможет использовать эту асану. И аккуратненько, аккуратно я очень вплываю в эту асану, втягиваюсь в эту асану. Конечно, потом, когда мы чувствуем, что у нас есть потенциал, можно немножко придавить, поднять ступни, поднять спину, наклониться вперед. То есть мы все эти элементы можем делать, но только после того, как вы ощутили ваше собственное состояние организма и ваших мышц, которые в данный момент задействованы. Поэтому, друзья, встраивая вот эти вот легкие такие волнообразные движения в свою практику, вы тем самым повышаете свой тонус организма и повышаете уровень своего профессионализма, ну и, конечно же, энергетический статус. Потому что, когда вы внимание пускаете в какую-то мышцу или в какой-то сустав, то у вас вместе с вниманием туда движется и энергия. Если вы смотрели мои прошлые ролики, то вы знаете, что это жизненная энергия или энергия ЖИ, или то, что говорят прана, да, на языке йоги. То есть вы пускаете прану по каналам энергетические в эти определенные места и тем самым чувствуете, как вы насыщаетесь энергией. Давайте с вами Возьмем замечательную асану Триконасана, очень хорошая асана, я всем советую выполнять ее. Когда вы выполняете Триконасану или вообще, когда вы смотрите какие-то асаны и думаете, сейчас я ее буду выполнять, то сразу, если начинающий, если вы никогда не делали этой асаны, сразу немножко такой страх. О, что это за асана, как мне ее делать, Там ничего ли не заболит? И этот страх абсолютно оправдан, это страх вашего тела. Потому что ваше тело осознает, что сейчас ум возьмет и скажет, давай резко наклоняйся туда, и тело заболит, и оно уже боится, тело уже боится, что будет страдать. И поэтому, друзья, нужно сделать мостик доверия к своему собственному телу. Нужно сделать так, что если у вас пошла охота что-то делать, и ум говорит, ага, вот так нужно делать, чтобы ваше тело не боялось этого, чтобы ваше тело не сваливалось сразу в какую-то болезнь, а наоборот приятно воспринимало и помогало вам. Ну, на... Например, триконасна. Да, триконасана, Расставляем ноги немножечко подальше, спроворачиваем одну ступню, выпрямляем спину. Зачем мы выпрямляем спину? Не потому, что это красиво выглядит в зеркале или потому, что Айенгар сказал своей йога дипики. Мы выпрямляем спину, потому что это энергетически правильно, когда у нас макушка тянется наверх, а копчик направлен вниз. То есть, когда мы вытягиваем наш позвоночник, помимо физиологического аспекта, конечно же, очень важен, или я бы сказал, первичен энергетический аспект. Да? Мы вытягиваем позвоночник, чувствуем, как энергия пошла по серединному каналу, и аккуратно наклоняемся в сторону выпрямленной ноги. Обе ноги у нас выпрямлены, ступня повернута по ходу движения. Когда мы наклоняемся в классических асанах, мы берем руки здесь или здесь складываем, или как-то так, или так они вот наклоняются. В любом случае, если вы наклоняетесь без рук, то у вас очень сильно напрягаются мышцы спины. И я не очень понимаю, зачем нужно наклоняться в одну сторону, напрягая мышцы спины и тем самым растягивая их. То есть мы делаем как бы ну, неправильную работу. С одной стороны мы говорим телу, надо растягивать мышцы спины, а с другой стороны мы напрягаем мышцы спины и говорим телу, надо стабилизировать. И бедное тело не понимает, так что же надо делать, стабилизировать эти мышцы или растягивать их. И поэтому, друзья, давайте вместе с телом посмотрим, как же делать эту асану правильно. А именно, берем с вами, ставим одну руку на бедро, Опираемся полностью на бедро до тех пор, пока мы не почувствуем своим внутренним вниманием, как мышцы спины полностью расслабились. Полностью расслабленные мышцы спины, опора, конечно же, на ногу. Аккуратно опускаемся вниз и постоянно фиксируем себя этой рукой. Аккуратненько опускаемся вниз до тех пор, насколько нам удобно. То есть не нужно прям супер тянуться куда-то там, локтем до пятки. Станьте так, где вам более-менее удобно. Это может быть голень, это может быть ступня, это может быть где-то рядышем со ступней. Если вы почувствовали, что вам удобно так стоять, вторая рука у нас проворачивается наверх, прокрутили плечо, может вы ощутите, что у вас в плече как-то что-то какая-то блокировка. Прокрутили тазом, согнули одну ногу, согнули эту ногу и аккуратно начали выстраивать геометрию. То есть аккуратно провернули голову наверх, выпрямили спину, потянули макушку по ходу движения, протянули руку наверх, посмотрели вперед. Да, чувствуем эту асму, чувствуем, где какие блокировки у нас снимаются и направляем внимание в те места, которые в данные минуты нас беспокоят. Затем аккуратно опускаем эту руку, берем, ставим обе руки на бедро, опираемся полностью на ногу. Заметьте, спина постоянно расслаблена, ничего не напрягается. Аккуратно поднимаемся наверх. И мы с вами снова в исходном положении, но теперь уже у нас полностью расслабленное тело, никаких блокад. И мы прочувствовали, где какие у нас есть прегрешения, где мы можем что-то поправить, где мы можем эту практику сделать лучше. То есть каждую асану, которую вы делаете в практике, самостоятельно сейчас на хом-офисе, или вы делаете это в студии, обязательно попытайтесь прочувствовать свое тело и попытайтесь немножечко почувствовать границы собственного тела. И я вам говорю, тело порадуется, я обещаю вам, что телу будет намного приятней. И тело отблагодарит вам не только здоровьем, но еще и чувством эйфории. Когда мы растягиваем мышцы, когда тело чувствует себя хорошо, у нас появляется такое легкое чувство эйфории, или, скажем так, наполненность жизненной энергией, когда мы счастливы и радуемся жизни. Я, друзья, желаю вам, чтобы вы в собственной практике встраивали эти элементы, потому что я сейчас за многие свои года практики вообще не представляю, как можно делать йогу, не встраивая вот эти вот энергетически чувственные мостики в свою собственную практику, неважно, как вы ее делаете, динамически или статически, делаете ли ее в гамаках, пивная йога или еще какая-то другая йога, обязательно встраивайте туда эти энергетические вещи, и тогда ваша практика поднимется, конечно же, на качественно иной уровень. А я, друзья, желаю вам поступать по совести и жить честью. И до встречи на канале Йога Чести в следующих видео.